Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами анархическая армия Сацумы И сейчас нам предстоит сразиться за столицу в прошлом Японии За Киото, либо же теперь это Ямасира. Ну и против нас на самом деле будет воевать не такая уж и большая армия Однако это символичное сражение, так сказать, переломный момент во всей войне Захват этого города стратегического, очень анархическая пехота, плюс еще и орудиями Парота и Армстронга, вместе взятыми. Да, и не забываем, что пехота анархическая, еще раскачена раскачана дополнительно по меткости. То есть там вообще они просто такие точные, что почти сравнимые с британской морской пехотой. Короче, жесть. Сейчас эта битва просто будет реально жестче некуда. Подождем, Хочу я нормальную погоду. Ну ладно, придется, значит, снег. По крайней мере, не туман. Давайте посмотрим на мою пехоту. Так, что-то она правда... В, друг, в друга они немного вошли, по-моему. Растягиваем солдат. Так вот. Немного побитые, на самом деле, солдаты. Я смотрю, потому что, видим, есть небольшие потери в личном составе. Пока мы шли, мы уже более-менее восстановились, но не совсем. Вот такая вот у нас теперь одна пехота. Вот в этой армии вообще нет ни одного линейного отряда, ни одного ополченца, все у нас тут профессионалы. Специально хочу вот эту вот мою центральную армию сделать профессиональной, очень мощной, просто неубиваемой. Потому что это вот реально тогда показатель почти что европейская армии. Видите, какая меткость. 83, 80 у этих. Ну, 65, потому что они у меня без раскачки изначальной. А вот эти по 83, по 85. В общем, меньше 80 практически ни у кого нету. Очень круто, очень круто. Так, ставим наше орудие. Давайте. Как-нибудь почти по центру. Вот эти только вот с, с правого фланга. Вот эти вот с левого фланга. так вот. Ну и Они давайте смогут, готовьтесь. Разворачивайте свои орудия. Враг нас ждет. К сожалению, город придется разбомбить. Хотя, почему к сожалению? Это символ императорской власти. Поэтому это даже, можно сказать, так будет урок империалистам. И селгунским ублюдкам, которые теперь здесь поселились. Огонь! Огонь! Всех убить! Разбомбить к черту этот город. Бомбите поворотами, я бы сказал бы. Посоветовал бы сделать так. А вы бомбите куда вам удобнее. О, видим, уже полетели там, я смотрю, ребятки. Уже очень сильно у них просил боевой дух, но все еще готовы сражаться. Так, давайте, нашу пехоту подходите ближе. Где-нибудь вот здесь сейчас встаньте. Плюс, я думаю, давайте задействуем в этот раз наши катаны Кати какой-то. Я не знаю, что это за Катя. Но, в общем, катаны какой-то Кати. Подходите. Наш величайший полководец после генерального секретаря Мацуи Тосинага. Пусть тоже подходит со своей свитой, со своими советниками военными. Так, враг теряет все больше и больше личного состава, они вот-вот даже ринутся отступать, несмотря на то, что это предатели родины, да, а несмотря на то, что влияние анархизма очень высоко, они все равно не готовы складывать оружие перед анархической армией. Что, в принципе, уважительно. Я считаю, пускай они, если и сражаются за свою, за свою сторону, которую они выбрали, то пускай и дальше сражаются. То есть не предают свои идеалы, которые у них есть в башке. Так, еще полетел лениный пехота в небеса. Все уже просто жесть, я не знаю, потери такие гигантские. Враг пересылает свое подкрепление, похоже, понимая, что его тут солдаты совсем не выдержат нападения, даже несмотря на то, что еще оно не началось, мы уже им вынесли очень много людей, да и причем еще много снарядов осталось. То есть я реально не знаю, на что они надеяться. Только, наверное, на чудо, то что, не знаю, С ⁇ гун сниз пошлет им какую-то благодать в виде... Армагедона на нашу сторону, но, наверное, этого не будет. Наверное, они ошиблись. Да, вспоминаю свое прохождение с Затосу. Я помню этот город, как захватывал. Тут просто была настоящая баталия, у врага было много войск. Это было просто жесть. Причем, по-моему, у меня даже пушек не было или может одна-две. А тут у меня три пушки аж. Да, Думаю, город придется ремонтировать Это точно смотрите как кто-то решил сдаться И пошел в нашу сторону Но они зря предполагают, что мы их отпустим И дадим им Вступить в нашу армию Раз уж они такие предатели Предали своего Сёгуна То они пускай умрут от самураев Это так весьма символично, да? Самурая зарежет Других самураев почти что Ну ладно, это не самураи никакие Это просто обычные крестьяне, которых переодели в гарнизонную пехоту Так, орудие продолжает вести огонь и Весьма и весьма продуктивно Давайте вот по этой теперь фигне долбите Можно было бы, кстати, башню вынести, вынести Вынести башню Всё, режут эту гарнизонную пехоту никто не выберется живым всех убили да всех подчастую зарезали Ужас. Этим. отлично огонь сжечь дотла эту этот бастион Сгунской власти. Огонь. Все, нафиг побежали, ребята. Не выдержали они такого натиска нашей армии Великой. Давайте, идите сюда. Мы вас встретим как друзей. Ну все, сейчас эти, наверное, тоже отступят Да, эти тоже побежали Так, стойте И вести огонь а, Это пускай орудие стреляет, да, дальше по ополчению вроде, да Кто там у них стоит Я не знаю А, так они прям к нам бегут, смотрите Думаю, что ли мы их и вправду встретим, как друзей Так я ж пошутил, ребят, и это? Вы понимаете, что такое шутка? <смех> Не, ну если бы вот и вправду была бы возможность принять в армию кого-то из вражеского стана, кто сдается, я бы, конечно, может, так и сделал бы. Потому что это вполне логично. Но вот если они, блин, просто бегут, они сдаются, то есть разрознены, то ну что, остается только расстреливать солдат? Всех их расстрелять. Предатели должны умирать. Как наш Сайга Такамури, да? Позор в странице Истории анархической республики. Не знаю, чем его привлекли вражеские идеи, потому что уже к тому моменту они проиграли войну. Но это, в общем, очень странно, не знаю. Будем считать, что это ошибка природы. Ой, -мо. Загорелся город, я смотрю, да? Запылыхал. Давайте даже, наверное, ради какого-то этого усмирения, что ли. Ради усмирения постреляем даже по городу. Пускай он горит к чертам. Огонь. Так, да не, они все-таки стреляют-то по людям, да. они хотят стрелять по домам. Вот так вот. Честно, оказались у меня войны. Не хотят убивать мирных жителей. Так, у него тут еще гарнизонного ополчения, оказывается, дофигища. Откуда он столько наш я даже не представляю. Огонь тогда по ним, что я могу сказать? Всех убить, убить. Стреляйте вот по этим стенам, надо чтобы вот стены нафиг разрушились. Огонь, огонь. Сейчас летят на воздух, сукины дети. Ха, да они сейчас, кстати, зададутся еще при этом. Только поглядите на это, что это вообще такое? Вы что, это смеетесь? Серьезно? Вы даже не будете со мной драться, вы просто убежите и все? Не, ну это позор, это, честно говоря, полнейший позор. Сёгун, ты вообще ни на что не годен. Тебя даже презирают обычные крестьяне. Что ж творится с твоими элитными солдатами? Они, наверное, просто вообще говорят, мы даже не будем смотреть в сторону Сёгуна, настолько он донышко. Ну и, конечно же, этих солдат ожидает э, позорный, ту, как сказать, позорный коридор. То есть мы их просто режем. А тех, кого не зарежем, тогда просто их попинаем по заднице. Ну и сейчас еще вот здесь я поставлю пехоту. Чтобы была возможность у них хотя бы отступить вообще кому-то. Да, не все, конечно, отступят, но хотя бы кто-то. Пушкам, я думаю, уже не надо никуда стрелять, хватит. Сейчас по своим же будет стрелять, не надо. Хотя я и не люблю самураев, но уж не настолько, чтобы их расстреливать. Так, вражеские войска теперь вообще непонятно куда бегут, да, думают, куда отступить-то? Ой, ужас. Это просто ужас. Давайте-то самураев посылаем к городу. Моя пехота сейчас встретит ополчение как надо. Не туда они побежали совсем. Думали, что ли правда мы с распростертыми руками их встретим. Всех убили, абсолютно всех. Никто не должен из этих дезертиров, предателей, вступать в нашу армию. Так, ну что, все, город захвачен или нет? Похоже, что еще нет, там остался один отряд гарнизонного ополчения. То они колеблются, мне кажется, даже сейчас убегут. Вот, будет забавно. И даже город, получается, без единого, ну, почти что выстрела, да, вот то, что я там расстреливал, это не считается. Они, интересно, выйдут из крепости, Нет. А то все вышли, блин, все сдались нафиг. У этих тоже, как бы задница, я смотрю, горит, они уже готовы бежать, но из-за того, что они внутреннем э, верхнем холле, они просто из-за этого не могут убежать. А, смотрите, вот идиот. Просто конченый придурок. Что он делает? Он хоть понимает, что он творит. Ну, все, его армия сейчас побежит совсем полностью. Смотрите, вот на это зрелище. Да, все, его армия побежала. Это просто победа, я не знаю. Реально, практически без единого выстрела вошли в город. То есть боевой дух вражеской армии Сегунской был настолько низок, что они даже предпочли сдаться, чем воевать. 26 человек, все, мы потеряли, и то я даже не знаю каким образом. Короче, вот так вот. Занимаем Ямасиры и, наконец-таки, все. Можно сказать, война сейчас уже пройдет просто на уничтожение. Потому что Ямасиры приносят огромную прибыль. Плюс еще, я смотрю, во всех провинциях резко возросло э, довольство нами. Хотя оно возросло даже не из-за этого, да. Из-за того, что я тут раскачал восстановление страны, да. Ну, кстати, можно было бы что-то дальше улучшить. А вот что именно... Наверное, лучше всего все-таки двинуться наконец по направлению железной брони. Построить и вправду броненосцы, потому что уже все просто, ну реально, нечего качать. Ну, конечно, можно еще по экономике пойти, но я уже этого делать не буду. Хватит экономических зданий, экономических технологий. Надо все-таки что-то покруче делать. И начинаем строить высший военный колледж. Нам нужны самые мощные кадры, самая лучшая армия. Так что будем их нанимать. На север у нас движутся остатки, точнее не остатки, а новые пехотинцы. Здесь пехоту, наверное, все, давайте-ка офсетсу переведу. И дальше данные солдаты двинутся в атаку на Кавати. В Ковати, потому что все равно никого нету. У Йода еще имеются новые хорошие войска, но, но вы уже видите, что, ну, как бы, Йоде уже просто остается только проигрывать и умирать. Так, вот чтобы устроить нашему ниндзяке, потому что мне не хочется атаковать кого-то, у него, блин, сына много денег, он сожрет. Давай-ка разведывай вот тут Вигги, во-первых, да, мне, а ты вот иди разведывай дальше, что происходит, потому что тут наверняка еще войска двигаются. Ну да, я был прав, тут довольно хорошие армии идут, хотя как из традиционники, то это уже совсем не хорошая армия, ну, пойдет. Так, из Идзу надо вывести нашу армию. Уже все, я так думаю, тут наверняка не будет противника вообще никогда. Мы уже тут все возобладали по полной программе и нашем влиянием. И давайте выдвигаемся постепенно в атаку тогда. Правда, надо будет еще, наверное, ополченца нанимать. Вот в чем проблема. Ну ладно, ничего. Так, иностранный наемник к нам вошел. Давай-ка иди тогда, командующий, в Суругу. из с Суруги уже двинемся в атаку на Кай. Кстати, что я еще хотел посмотреть. Итак, <coughs> продолжаем. Да, в Суругу я направлюсь, потом из Суруги уже двинемся в Кай. Этот город я захвачу и, наверное, будем уже постепенно с Индай воевать. А, хотя, тут еще вот такая фигня, что тут есть, например, как и Гавы, такого парниши. А у этого какигавы наверняка там стак войск по-любому стоит. Потому что он все это время не воевал ни разу. А войска он наверняка копил. Так что, может быть, там будет еще очень мощнейшая битва. Так что нужно, наверное, наймать сейчас войска. Хотя, вот, линейная пехота, конечно, не совсем не понравилась. А в том смысле, что она, ну, реально не сильно полезная, что ли, в бою. Ее можно было бы полностью распустить. Но вот проблема в том, что если я ее полностью распущу, мне просто нечем воевать. И да... Шесть ходов ждать до нормальной армии. То ли ждать 6 ходов, то ли сейчас нанять хоть какую-то более-менее подобную армию, уничтожить наконец Адавару. То есть я могу буквально одним полным стаком пройтись по этим провинциям Мусаси, Симоса и Кадзуса, потому что тут везде все пусто. Можно было бы захватить и спокойно вот тут сидеть и получать большой доход. Но я еще на этот счет подумаю. Так, в провинции у меня в Тосе, кстати, тут довольство нормально. Можно вывести один отряд. В Ио у меня уже давно нету одного отряда. В Сануке тоже все прекрасно. Все, народ здесь полностью понял все принципы анархизма. Я смотрю уже, да, практически республика полностью завладела этим городом. В Ави тоже все прекрасно. Сейчас исчезнет еще влияние противника. Вы давайте идите дальше. Отлично, пересекаем пролив с пушками. Сейчас мы пойдем... Уже потихонечку в Сетсу. Ну и Сетсу уже дальше. Так, в Авадзе надо также вывести солдаты. Смотрю, уже можно это сделать. Давайте выводим. Угу. Делаем это. В Хариме тоже можно выводить уже приспокойно. Тут влияние Сёгуна минималистично, что ли, да, как сказать. Но можно даже было бы полностью распустить, наверное, линию на пехоту. Наверное, давайте распускаем линии на пехоту. Хотя вот здесь, наверное, лучше распустить, да? Давайте тогда в этой армии распускаем линии на пехоту. Сюда мы сейчас подведем тогда пехоту нашу анархическую. А в Хариме мы, наверное, тоже распускаем, что ли, линейный на пехоту. Ну, давайте распускаем, ладно? Причем можно даже не только линии на пехоту, тут можно абсолютно всех распустить и будет все нормально. Вот реально достиг такого же благосостояния в провинциях, что можно практически полностью распускать везде войска. Это очень хорошо, то есть дает мне большую свободу по деньгам, помимо той свободы уже, которая у меня была. В Винабе тоже можно выводить солдат. Все, уже можно везде практически распускать в наших старых провинциях войска, так как я не думаю, что будут какие-то проблемы в дальнейшем. Конечно, тут последние события, блин. Это означает то, что, скорее всего, будут еще проблемы, причем не маленькие. Ну, ладно, по одному отряду распущу вот в некоторых провинциях. В некоторых пускай, ладно, уж по два. Потом буду, наверное, закупать опять, да. Да, немножко не совсем верно я сделал. Ну, тут, в принципе-то, оно постепенно все равно сойдет на нет. Вот здесь тоже сойдет на нет. В ТОСе, по идее, тоже должно сойти на нет или нет? А, нет, тут уже все и так было. Ну, ладно. Так, а наш агент, короче, тогда иностранный двигатель... В Ямато, так, смотрю, в Ямато тут есть небольшая армия, но это тоже традиционники одни, которые не умеют вести огонь, только драться. У Йоды только осталось, по-моему, одна или две провинции, где он может нанимать армию. По сути, одна провинция, в Оме он может нанимать нормальную армию, у а остальных только так. А, Более-менее, но и то это не армия уже. Так, в Сетцу что мы будем строить? Давайте построим. Кустарную промышленность, мне нужны деньги, нашему правительству, хоть и так уже 11 тысяч достиг прибыли, но какой ценой на самом-то деле, извините, очень много и так денег было потрачено. А косугу, кстати, надо тоже уничтожить, я так предполагаю, потому что ей уже все каранты, это, кстати, был какой-то, наверное, мой адмирал, ну ладно, извини, парень, тебя просто списали. Так, тут у нас корабль стоит, косуга, да, его тоже направляем к данному участку, очень рискованному. Тут же мы из Танагасимы выводим нашего командира. Уже все равно все тут прекраснее, некуда. Садим его на кораблик и шлем на фронт. И так у нас на самом деле командиров очень много, но лишним он не будет. Армии какие тут у нас? Блин, армии очень большие. Если считать армии, то, что находится в Ямасиро. И тут можно, кстати, нанимать приходу республики по максимуму раскачанную. Подождите-ка, там можно еще построить, наверное, завод больше, нет? Тут вообще от чего? А, тут еще стрельбище поставлено. Кстати, я совсем забыл. вправду можно же стрельбище построить, и из-за этого будет еще больше... Еще больше будет точность. Но на самом-то деле в Бизене, блин, очень все это проблематично, потому что тут салон для игры в Маджонг есть. Его ломать, блин, ну как-то совсем не хотелось бы. А давайте сломаем ради, так сказать, нашего процветания. Я сломаю данное здание, хотя вот сколько строится данная вещь, да, то есть меткость там, чтобы увеличить. Да и к тому же, наверное, надо еще что-то раскачать по-любому, да? Да полюбак. Должна быть какая-то еще вещь, которую надо выучить, чтобы можно было строить данное здание. Заебаться, поля заебаться. Ветер дует туда, куда хочет. Ну нет, мне это, конечно, не надо. <назв> <с> ну, в смысле, мне это не надо, потому что это очень долго раскачивать. Нет, спасибо. А, я не знаю, что нужно для того, чтобы можно было построить клад... Ой, кладбище, стрельбище... Кладбище, чтобы строить, надо Ничего практически, да Бронебойные снаряды Тут еще есть улучшенные бронебойные Но нет, это мне не надо хм, Может, можно сразу строить? Но ну, подождите-ка, там где-то у меня была же Была же провинция Где можно что-то построить Например, вот здесь, да Мы здесь смотрим, учебный лагерь Стрельбище нету возможности построить Может, оно изначально как-то уже есть хм. Жми на курок, тупой, все, жми Требования. А, надо построить учебный лагерь, а потом уже от него отталкиваться. Вот такая вот фигня. Ну а да, учебный лагерь я не могу возвести, потому что мне не изучена технология какая. У меня не изучена страна и империя. Честь дайми, плюс один плюс еще возможность учебного лагеря постройки. Ну, это 6 ходов изучения, извините, да? Плюс еще потом постройки, сколько ходов? Три хода. И потом еще постройки меткости, да, чтобы, ну, вот это вот э, стрельбище. Это там, получается, 15 ходов займет, Да не, уже 15 ходов это будет сильно дофига. К этому моменту я уже завершу войну, поэтому нет, не будем заниматься подобной херней. Тут, короче, я нанимать никого не буду, там просто потому что меткости меньше немножко, чем вот, например, в Бизене. Хотя по цене получается дешевле, да, на 300. Ну можно было бы построить, просто потому что, да, дешевле. Ой, то есть, нанимать, потому что там дешевле. Ну, я не знаю, на самом деле. Да, конечно, видите, сколько? 6 ходов, ни хрена себе, блин, за 6 ходов. Но можно было бы пока просто прекратить войну, я вот так думаю, да? То есть, как прекратить войну? Ну, то есть, как бы не воевать пока, а просто сидеть и ожидать. Пока противник сам нападет, да? <пока>, пока мне надерут задницу. Ну, как бы уже враг-то особо даже воевать-то, наверное, не будет. Посмотрите, какие войска у Нагаоки, блин, эти бомжи. Посмотрите, сколько осталось провинцию Йоды. Всего лишь три штуки. Вообще войска никакие у противника. Так что можно было бы, знаете, даже вот, ну, просто ради интереса. Я вот так хочу посмотреть, сколько там моя пехота будет настреливать. А сейчас заняться просто именно экономическими зданиями. Так сказать, обустраиванием на этих, в этих провинциях. Ну вот, можно этим сейчас заняться. Так, кстати, вот здесь, наверное, можно было бы распустить... А, нет, не получится распустить, потому что сопротивление захватчикам всего лишь... Сейчас будет еще больше подрастать. Так что, наверное, да. Значит, в Бизене мы... Пока ничего не... это Мы строим здесь военные Колледж. Ломать я, конечно, салоны игры в Маджонг не буду, просто потому что я пока все равно построить ничего не смогу. Но здесь кустарная промышленность, просто такая строится. А вот в данной провинции, в данной провинции, я так думаю, можно было бы распустить парочку отрядов, типа, номер Пуш Кармстенга. Я их распускаю просто потому, что я хочу потом построить в Бизене еще дополнительный артиллерийский полигон. То есть вообще, представляете, там какая будет мощная артиллерия, мощная армия. Просто жесть. И, может быть, даже я пропущу, наверное, дофига ходов до того, как что-то будет вообще. Потому что сейчас, наверняка, очень много времени я проведу в постройках, ничего не делая. Можно было бы это время как раз-таки пропустить. Так. Но этих солдат я распуск... распускать уже не буду. Хотя можно было бы распустить, да, почему бы и нет. Хм. Ну, нет, я их все равно распускать не стану. Просто потому что, да, иначе мне нечем будет защищаться. Пускай они будут хотя бы несколько десятков солдат. Танго тут мы никого не можем распустить, понятно. В Акасе вот тоже можно было бы всех пораспускать. Ну, почти всех. Например, вот этих солдат, вот этих, вот этих. Распускаю я их нафиг. Уже 13 тысяч у нас доход подрастает. А в этих провинциях, на самом деле, наверное, даже как бы возможности нет у меня... Ничего не делать. Надо по-любому здесь нападать. Но мы нападать куда будем? На Мусасе, наверное, да. Значит, я тогда вот эту армию посылаю в Сагами. из с Суруги пускай так и сидят солдаты мои. Здесь мы давайте наймем ополчение. Через ход еще наймем ополчение. Ну и вот так будем постепенно подраз... это все больше и больше делать. Так, ну и все, наверное, да. Можно пропустить ход. Тут, правда, еще можно распустить солдат. В ИВАМЕ тоже можно? Да, вполне разрешается. Распускаем данных солдат. В оставим как есть. Потому что если распущу, будет немножко нехорошо. Так, в Мимосаке смотрю, дофига еще людей, оказывается, сидит. Ну, давайте распускаем их, конечно. Бесполезная трата денег. И все, можно пропускать ход. Ну, интересно, к чему я приду, вот, если я сейчас так и вправо дойду до э, нормальных солдат. Тут тогда можно тоже пушки Армстронга, в принципе, убрать. Давайте убираем их. И у нас остается один командующий. Зашибись. 15 тысяч дохода. Вообще круто. Ладно, давайте посмотрим, к чему мы придем. Ну, то есть я сейчас буду пропускать ходы. Как только что-то будет происходить, я буду снова запись включать. И, соответственно, вы будете видеть какие-то сражения или что-то такое подобное. Опа. Ха, тут смотрите-ка, Йода такой думает, а... Чё, типа, я дурак, что ли? Давайте-ка я нападу сейчас. Опа. Адавара тут, смотрите как хмуряет моего, блин, ниндзяку. Но, правда, у нее похоже, не получается. И он... Он просто, наверное, теряет ход, я так предполагаю. Адавара нападает... Решительная победа, я не хочу играть в битву, так что давайте играем автобоем. Тем более, сейчас у меня столько денег будет, что это уже бессмысленно практически. Железная дорога блокирована, да пофиг вообще. Ага, тут смотрите-ка армия такая у Йода огромная. Типа грозная, Ну, не знаю, чем она грозная. Скорее всего, нифига она не грозная, только пострадает сейчас. Постройки тут у нас продолжаются. В Сагами у нас войска нанимаются. Ленин пехота немножко еще больше подросла. Ведем сюда нашу армию в Сагами. Все вместе соединяемся давайте. Со всеми генами. С Сагами сейчас соберем еще большую армию. И нападем на армию Адавары. Разобьем его и пройдемся по территориям, чтобы до конца его уничтожить. Так, обольстить не получается. Ты давай-ка уничтожь ее. Враг ранен. Ну, это не убит, поэтому не с... очень это и классно, что ты сделал. У -у -у. Так, и можно построить, да, в предыдущих провинциях что-нибудь, что-то экономическое. Например, вот здесь трактир можно возвести. Или кустарную промышленность, но ну, нет, наверное, все-таки трактир, хотя и тут и так все прекрасно, можно даже кустарную промышленность поставить. Так, внешняя торговля, ну, кстати, давай-ка вот это еще поставим, бедную почву не будем развивать. Ох ты, сколько тут денег-то получается, нифига себе, давайте-ка вот это еще поставим. Так, ну и все, ну и все. Сетсу пускай все как есть. В Ямасиро пускай все как есть. В Тамбе тоже так же. Можно даже убрать одну пушку, наверное. Почему нет. Ну и подождать, пока враг сам подойдет к нам, чтобы с ним подраться. Такие вот дела. У дела. Ну а командующий куда? Может быть в Хариму иди с бегай. Там отдохни Все, наверное, пропускаем ход И смотрим За действиями врага Да, денег, честно говоря, дофигища у меня сейчас будет Можно накапливать постепенно Кстати, вот что интересно Блин Давай-ка, наверное, иди сюда все-таки Посмотрим, сколько там еще одного врага нашего войск. Что интересно Враг, кстати, строит, я смотрю, стрельбище постоянно то есть он тоже как бы не дурак, он стрельбищ постоянно возводит, и у него войска, они тоже начинают все лучше и лучше перестреливать, ну, то есть стрелять все лучше и лучше. Перестреливать нас никто не перестреливает, но вот, вот эта вот раскачка, она весьма-весьма интересно. Так, это убираем. Я хочу построить просто город тогда еще в Бизене. Чтобы можно было еще потом возвести артиллерийский полигон. То есть там вообще реально будет такая мощная-мощная инфраструктура у меня. Так, ну и все, наверное, да, пропускаем ход, а хотя нет. Выдезут, а восстание будет, если что-то я не сделаю. Ну, а я сейчас просто найму здесь один отряд и все будет зашибись. Нанимаем ополчение. Здесь же мы, может, давайте наймем еще линейную пехоту. Сейчас вот это все вместе соберем и нападем на Мусаси. Давайте так и сделаем. Так, еще один корабль у меня прибывает. Здесь еще один корабль встает в нашу эскадру. Ну, а остальные все, в принципе, все так же, как обычно делают. У меня войска туда-сюда бродят, и ничего особо интересного. Так, Наговока нападает на наш порт. Я смотрю, хочет даже дальше наверное, продвинуться. Вот, не знаю, атаковать его тогда надо, наверное, а то он как-то пройдет мимо. Никульно это. Надо бы до конца, наверное, добить его, захватить эти, эти дзены уже, и все, типа, чтобы он меня, от меня наконец отстал. Так, йода нападает. И он проигрывает. Правда, что-то я смотрю, первого победа почему-то. Хм. Ну, как бы там ни было, хоть и первого победа, ну и ладно, у меня ополчение одно погибло. Которое и так, по-моему, в армии не было. Повышение уровня военачальника. Наконец-то я дошел того, чего э, до, добивался очень долго. Кстати, тут еще какой-то хайторей. Хай, Господин, настали черные дни. Наши подданные убивают иностранцев, людей других со политических противников. Возможно, нам следует запретить ношение оружия. Хорошо, проследить за тем, чтобы оружие носили только войны. В такое неспокойное время у всех должно быть право носить оружие. Не говоря уже о том, что эти... Это право освещено традицией, мы не станем ничего запрещать. Ну что, ну что. Если мы, кстати, запретим, по-моему, очень плохо с довольством будет. Но однако, по-моему, с торговлей будет неплохо. То есть, как бы мы не потеряем денег, но потеряем удовольствие. Если же мы ничего не будем предпринимать, по-моему, довольство будет нормально, но зато мы потеряем в торговле. Поэтому, наверное, лучше ничего не предпринимать. Я так предполагаю, что это правильный выбор. И новый уровень у нашего командующего. Наконец-то мы можем ему сделать вот такой вот просто великолепный а, плюсик. Это легендарный командир. У него будет огромное преимущество. Потому что он, наконец-то, нам сэкономит очень много денег еще дополнительно. Плюс мы можем еще две какие-то вещи да, сделать. Сопротивление провинциях из этим воинам. Так, бич. Бич! Одна корова вторая, одна свинья вторая. Нет, разграблять мы никого не любим. Мы не разграбляем, мы не воры. Как, например, Сегун. Давайте, наверное, все-таки вдохновитель поставим. И пример для подражания. Вот такая вот вещь. То есть, реально, очень-очень круто теперь. Настолько крутой, что я даже не знаю, кто круче него, наверное, никто. Скорость пополнения секатра. Давайте тогда вот это сделаем. Еще дешевле нам стало снабжать наши войска, хотя из-за того, что у него там совсем немного воинов, это практически незаметно. Но когда у нас будет полный, полноценная армия, тогда это уже будет очень заметно. Пока что нет, не ахти. Заметная вещь. Так, можно еще что-то построить, например, можно контору Якудзы возвести. А, ну нет, это же я как раз хочу здание снести, поэтому не будем мы этого делать. Давайте кошелководство здесь вот поставим. В, да, в дальних наших провинциях, в Нагасаке, типа поставим в конец логово Якудзи. А в сагаме мы, значит, собираем нашу армию. Давайте. И через ход двинемся в атаку. Почему через ход? Ну, потому что сейчас мы даже из города не сможем выйти с этой армии. И тут, кстати, у Мусаси собирается все больше армии. То есть противники вправду постепенно... Вооружается, что ли, готовится к этому нападению уничтожать кстати, другого ниндзяку Покушение сорвалось ну, нас срать тогда Да, кстати, может быть, пройдите дальше Гейши, посмотри, какие там войска Ну, вообще войск поблизости никаких больше нету, Что-то противник совсем как-то Себя вяло ведет На этом фронте, нашем втором Вообще практически не нападает Мы можем тут спокойно, в принципе, распоряжаться войсками Во все стороны их посылать И никто нам, в принципе, не будет отвечать ничем Серьезным. Так, тут можно было бы, кстати, построить еще один город, я так думаю. Тоже, типа, сделать, как вот на том фронте, только вот еще здесь. Тогда мы давайте выбираем логово Якудзу, поставим город дополнительно. Построим потом здесь стрельбище. Так. Ну и все пока. А стойте, а вот здесь, например, сколько у этого генерала? Ой, ну у него еще очень долго качаться до последнего уровня, да что нет. А можно было бы как еще сделать? Можно было бы всех вот этих солдат переснать практически на юг. Пускай вот к этому командующему. Хотя вот тут пока Йода стоит, блин, не стоит этого делать. Очень опасно. Йода может взять и, блин, атаковать меня. Скажешь типа, это что такое вообще? Что это за наглешь типа, нихрена себе? И, короче, возьмет меня, нет Так рынок поставить что ли довольство М -м, хоккей что тут у нас довольство ну так тут вообще великолепно все поэтому ставим рынок ну и пропускаем ход наверное да все уж вроде сделали угу. изучаем дальше значит и пропускаем ходы ну и, наверное, сейчас закончу эту серию. ох ох сколько там армии-то оказывается. У Какигавы, по-моему, да, или как его зовут. Э -э, Наголока, кстати, нас обходит. Наверное, сейчас Дай правду будет пытаться атаковать другую провинцию. Что-то я на это не обратил внимания изначально. Ну, видимо, зря я не обратил внимания. Сендай там подводит еще армию, я смотрю. Да, значит, будет сейчас еще одна гигантская битва. У Сетсу тоже не будет, все спокойно. А тут Вакаяма откуда-то берется его флот. А, ну у Вакаяма там флот и был. Ладно, короче, с ним я сражусь в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!